В этом же видео я покажу как его собрать на Linux платформе. Итак, если вы решили создать RAID массив вам понадобится как минимум несколько винчестеров. При создании RAID массива на нескольких физических дисках следует обратить особое внимание на то, чтобы диски имели одинаковый размер, а в идеальном варианте лучше всего использовать диски одной модели. Также нужно определиться с выбором технологии управления вашим массивом. Существует три основных возможности – аппаратный RAID, аппаратно-программный и программный RAID массив. Первые два способа требуют наличия достаточно дорогих RAID контроллеров и имеют один немаловажный недостаток. Если у вас горит не винчестер, а RAID контроллер, то восстановить массив обычно можно будет только достав такой же контроллер. В этом видео я покажу как создать программный RAID, который собирается средствами системы на платформе Linux Ubuntu ядро версии 20.04. Для создания управления RAID массивом потребуется утилита mdadm. установить ее можно через синаптик или командой. APT install mdadm. Во время установки системы опросит параметры для обслуживания уже установленных массивов или для будущих. Чтобы не заморачиваться, оставьте предложенные параметры по умолчанию. Проверяем наличие дисков, CAD, PARTITIONS. Вот наши диски, диск SDA с установленной системой и диски SDB, SDC и SDD, которые объединим в RAID. Перед тем как создать RAID. Необходимо подготовить жесткие диски. Для соединения их в массив. Нужно создать разделы на дисках. Набираем sudo, fdisk disk dev, sdb. Для просмотра наличия разделов воспользуемся командой P. Создаем новый раздел, пишем N. Указываем тип раздела P основной или E расширенный. Первый раздел. Далее оставляем по умолчанию. Жмем два раза Enter. Как видим создан новый раздел, вводим p, вот у нас созданный раздел sdb1, для записи изменений пишем b в рай, таблица разделов была изменена, началась синхронизация дисков. То же самое делаем и для двух других дисков sudo, диск, dev, sdc, проверяем что здесь ничего нет p, создаем новый n, указываем тип основной p, номер раздела 1. Оставляем по умолчанию Enter Enter. Проверяем успешно ли он создан P и записываем изменения. И третий диск Sudo dev sdd P проверяем N новый P основной первый номер раздела Enter Enter P проверяем и W записываем. После этих манипуляций желательно выполнить команду sudo part -prop. особенно актуально для Red Hat и CentOS, на Ubuntu не обязательно, так как она подхватывает автоматически. Снова проверяем наличие дисков, прописались ли они в системе, cut-prots-partitions. Как видим, все сделано успешно, появились устройства sdb1, sdc1 и sdd1. Теперь можно приступать к созданию массива. Вводим команду sudo md create dev md0, a, yes, l, уровень массива 5, n, количество дисков 3 и указываем сами устройства dvsdb 1 devsdc1, и devsdd1, enter. Вот и все, на этом процесс создания RAID закончен. Смотрим диски, cardproc, partitions. Вот в самом низу наш раздел md0 с объемом 200 гигабайт, осталось сделать для него файловую систему mkfs-x2-dev-md0, вот пошел процесс, идет сохранение таблицы, записаны суперблоки, ждем окончания, готово. После смонтируем наш раздел mount dev md 0 mnt dfh вот наш смонтированный раздел на 197 гигабайт. 60 мегабайт используется и доступно 187 гигабайт. Чтобы убедиться в его работоспособности, давайте создадим на нем файл. db input файл, del zero output файл mnt файл mp4 block size равно 4096 и count равно 100 тысяч вот создан файл размером 410 мегабайт, проверим директорию. Переходим на mnt, cdmnt. Для отображения вводим ls, чтобы увидеть подробности lsl. Вот наш файл, созданный рутом, объемом 410 мегабайт. Смотрим объем наших дисков dfh, как видим занято уже 450 мегабайт. Проверить текущее состояние RAID массива можно с помощью файла proc.mdstat вводим в .proc Иногда из-за каких-то сбоев оборудование массива переходит в состояние инактив безо всяких ошибок на дисках, при этом все диски помечаются как неактивные. Выглядит это примерно так. Ничего страшного в этом нет. Вам надо всего лишь остановить массив командой sudo MDADM Stop Dev MD0 И затем пересобрать командой sudo MDADM Assemble Scan Force Если произошел серьезный сбой массива Например вылет чрезмерного количества дисков то массив тоже придет в состояние Инактив. В этом случае простой пересборкой восстановить работоспособность не получится, мало того она может даже навредить. Так что будьте внимательны и в случае возникновения проблемы в первую очередь смотрите на состояние массива и всех его компонентов. Только потом не забудьте примонтировать файловую систему, при перезапуске массива это не будет сделано автоматически. Если у вас массив прописан в DTC FASTAP то для его примонтирования обычно достаточно выполнить команду sudo mount a. Иногда случаются критические невосстановимые сбои, например, когда одновременно вылетают два винчестера из RAID 5 массива. Это приводит к полной неработоспособности массива и с первого взгляда к невозможности его восстановить. Если случилась такая беда, то в первую очередь посмотрите состояние всех компонентов массива командой sudo e sdc 1 вместо sdc1 нужно поочередно поставить все компоненты рейнг. Обратите особое внимание на последний блок каждого вывода. Во вторую очередь проверьте состояние смарт-винчестеров и прогоните тесты поверхности. Важно убедиться, что физические винчестеры живы и нет никаких ошибок в чтении. Протестировать винчестеры можно с помощью дисковой утилиты, доступной в Linux. Теперь попробуйте пересобрать массив Assemble, scan. Программная реализация RAID массива в системе Linux позволяет пользователю без особых затруднений создать дисковые массивы нескольких уровней с применением как физических дисков, так и логических разделов.